Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько дней, однако сегодня они достигли критического уровня. Настолько критического, что губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе. В округах Вентура и Санта-Барбара 260 тысяч жителей остались без электричества. В округе Лос-Анджелес, где площадь пожара достигла 4,4 тысячи гектаров, эвакуированы 150 тысяч человек. По некоторым сообщениям, Пораженная огнем область превышает по площади территорию Нью-Йорка. Отметим, что пожары в Калифорнии начались еще в начале октября, и с тех пор более 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Природные катаклизмы не имеют государственных границ. Последствия и беды, что приносят общепланетарные катаклизмы,